Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! С вами Владимир и в сегодняшнем видео я вам расскажу как же подменить ваш голос на iPhone или на Android устройство. Приложение доступно в App Store и Play Market. Вы можете скачать его себе. Ссылки будут в описании. Но услуга является платной То есть первая минута вам тестируется Дается бесплатно В демо версии вы можете это все прекрасно проверить Давайте я продемонстрирую Как это приложение звучит Как оно работает Сначала я вам продемонстрирую наглядно Как это в демо версии звучит Вот и Примерно мы звоним И вы слышите мой голос То есть он будет отзвучиваться вот Буквально вот в таких тонах Можно в меньших тонах Будет более смешной, более медленный, более быстрый. Но нас интересует максимально громкий. Вот. И он будет отображаться вот примерно в таком. Раз. Раз-два. Раз-два-три. Буквально у вас будет всего минута. И вы сможете наглядно продемонстрировать своим друзьям, знакомым, близким. Пошутить, позвонить. Даже если у вас, допустим, скрытый номер будет вообще актуально над кем-то подшутить. Выбирать, конечно, вам, для каких целей э, вы будете использовать. Но приложение, вот оно есть. Я вам наглядно сейчас его продемонстрирую от первого лица. Так вот, это вот приложенько. Вот она называется Voice Changer. В переводе измени голос. Вот, допустим, позвонить, about у нас. Демо-версия о том, о чем я говорил. Нажимаем low, допустим. Beep. Пошел звонок, и у нас голос, уже должен быть меняться голос, голос. Но я не знаю, при записи это будет меняться. Я вам уже на камеру включал, в принципе, как это действует. Как вам будет нужно позвонить? Набираете там номер телефона, допустим, какой-то. Звоните, он звонит как обычно, но у вас здесь вот отображается бесплатная минута. Используйте, конечно же, эту минуту. Как бы это действует точно так же. Набрали номер, нажали вот вызов сюда и все, пойдут гудки, но уже с измененным голосом вы уже будете выбирать из этих четырех пунктов, который будет для вас более подходящий. Вот и все. Если вы захотите докупить, нажимайте сюда на корзинку Buy. Здесь видите, вот 6 минут у нас будет 5 долларов, 14 минут 10 долларов, 30 минут это 19-20 долларов. Вот. Пользуйтесь, как хотите. Ссылочки будут в описании. Как вы сами видели, прекрасно, наглядно продемонстрировал вам, что это за приложение. Хотите, скачивайте. У вас есть минута, вы можете прекрасно ее воспользоваться. Более чем достаточно над кем-то подшутить, кого-то разыграть выбирать вам, для каких целей это все будет. Но в любом случае, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваш комментарий. Для меня это очень важно. Всем пока!